в мире 1 января а 2 апреля обычно 11 по 14 апреля в Таиланде Новый год называется сонный кран. В эти дни принято обливаться водой из ведер, из пушек и водяных пистолетов. И обсипываться сухой краской. Тайцы любят ездить, они а передвигаться мешком. А делают они это в машинах с Мотобайк, автобус, метро, скутера катер, лодку а также различных самодельных тележках. Тайцы относятся неуважительно к людям, у которых нет транс. В этой стране большое количество трообразных дыханий. Мотка, маракуйя, голубь, фон, банана, ананаса, арбузы и другие виды. Тайланды. Смей на змеи на ферме злокодилов и это большой и очень интересный зоопарк. Здесь обитает около 200 видов животных.